В стенах инжинирингового центра набережно-Челнинского института Казанского университета прошло выездное и комплексное обучение с участием директора департамента по молодежной политике КФУ Юлии Виноградовой. А в рамках мероприятия она провела лекцию по вопросам организации деятельности СНК на примере институтов КФУ. На сегодняшний день для студентов университета есть большое количество возможностей в разных направлениях. Это и творчество, и спорт, и наука, и, конечно, для того, чтобы соответствовать и интересам студентов, и для того, чтобы развиваться, необходимо работать над системой. Поэтому на сегодняшний день, вот именно в Казанском федеральном университете, большое внимание уделяется работе э, со студенческими общественными организациями и объединениями, э, со старостами академических групп, кураторами академических групп, студенческими научными кружками. Повышение компетенции в вопросах образования, формирование у студентов лидерских навыков, создание комфортных условий для продуктивной деятельности стали главным посылом прошедшего интенсива для кураторов и старост академических групп. Одно а момент в соседних аудиториях прошли кураторские часы, посвященные темам патриотизма, семейным ценностям и как не стать объектом манипуляции. Этот опыт, на самом деле, очень интересен, потому что а, здесь а, самое главное понять каждому из нас, а, что мы должны делать или в каком направлении мы должны двигаться, а, может быть, как-то расширить даже свою деятельность, потому что, оказывается, у коллег бывают и какие-то интересные формы работы. Также для ребят был проведен мастер-класс на тему участия представителей СНК КФУ в круглых столах, конференциях, семинарах, форумах, грантовых конкурсах Республики Татарстан и Российской Федерации. Елизавета Никитина, Универньюз.